Всем привет, ребята! Вы на канале нюта нюта И сегодня я снимаю поздравление моей бабушки Иры. Сегодня у нее день рождения. Я подготовила ей небольшой подарочек. Тут коробочка, открытка. Ну, открытку она уже видела. И тут такая коробочка. В ней много разных штучек. И в, конце, и в самом низу лежит подарок, который она очень давно хотела. Ну, как очень не знаю, но она, его, но она очень хотела эту штуку. И я ее ей подарю. Она лежит в конце этой коробки. И сейчас я ее позову, и мы будем открывать. Также мы с Девушкой подарили ей цветочки. И сейчас вы увидите их. Погнали распаковывать коробочку и звать бабушку. Сейчас все красивенько положу. положу. И все, поехали. Зафиксировать. О, иду. Это, это Анин подарок, потом посмотришь. Это не мой, это Анин. И открытка, тут надпись есть, которую видно при свете. Любимая бабушка Любим. бабушки от внучки, да, да. с днем рождения с днем рождения. Ну оно хорошо видно под какой-то лампой. Надо поближе э эту открытку потом посмотришь. Может, куда-то поставишь? Открывай эту коробку. Я еще вчера тебя дратовала, только не труси. Раз. Ты сейчас ничего не увидишь. Просто два, открывай три -ху -ху. там надо лазить по очереди. вытаскивай в конце самый главный подарок. Это просто цветочек. Да, это мне. Для украшения. Вкусно. Там тут конфетки, да. Да. А! <соценно> да. 11 лет назад, да? Это вообще, 11. нет, э, не 11 лет, это меньше. 11. Нет, ну сейчас тебе 11, тебе тут уже угодик, будет... наверное. А, 10, значит. А, ну да. Это просто открытка, которую я сегодня дописывала Ух ты. А, утром. Любимая бабушка, спасибо с днем рождения. Желаю тебе счастья, удачи. Сейчас прочитаешься про себя. Счастливый человек. Класс. Супер. Теперь дальше, ну тут просто сама. Это просто открыточка. Это просто самая обычная открытка. Угу. Классная открыточка. Э, тут такие, подожди. Тут такие штучки. Открой когда. Открой когда хочешь порисовать. Можно, можешь все открывать сейчас. И зачем сейчас? Я когда захочу ну, порисовать, вот да. От открывай дальше и там скоро будет все. Открой песен. когда нужна ручка. Открой когда нужна закладка. Ну, это ж потом интересно открыть. Открой когда нужен ластик. Ха -ха. Открой когда нужна маска. Маска. Ира Ничего себе Так а смотришь, ничего себе а вытаскиваешь конфетки Ничего себе Это те последние, про которые я говорила Ничего себе Подарочек Открывается снизу, если что Еще тебе надо научить меня это пользоваться нечего, их надо подвязать к телефону Аккуратно, там, знаете, там гарантия два года Они вот это? Или гений? Или тут они еще? Ой, а гений есть Часов нет только... На меня на камеру, а не на диван а бумажки, что ли? Нет. Сюда вот. Ага, всё. А сейчас включилась? Да. Тут, короче, в Там еще зарядка. Ух ты, они даже перемешкнули уже. Ну да. Так ты мне все сейчас сделай. Ну да. Включи, расскажи. Не, наверное, не заряжены. Да, их зарядить надо. А где подзарядка? Сейчас будет так же спешно там внутри короче вот. а там еще подзарядка есть нет да не солнечный Там, короче внутри подзарядка так мне надо все сделать надо ты не досмотрела еще открыточка танчуси и Эй, Это эти конфетки. Это шарики. Ну как конфетки у тебя? Леденцовые на палочке. Класс. Ты довольна? Да, ну не то слово. Спасибо. Спасибо. Тут я ставлю, я ставлю видео, которое я тоже делала.